Всем привет, это канал V2Stream, если видос на зачет, ставим лайк. Сегодня в гостях у нас средний советский танк 8 уровня, СТГ Гвардеец. Первый раз данный танк боится у нас в июне, и я обладал характеристиками, которые в августе уже изменились, и мы их сейчас разберем. Но сначала скажу два слова про камуфляж. Камуфляж на зачет, красивый, тематический. Данный танк, как мне кажется, будет продаваться в двух вариантах, как защитник с камуфляжем и весом. Хотя лично я не знаю, кому данный танк <coughs> может понравиться без камуфляжа, по-моему, с камуфляжем <coughs> просто зачетно, извиняюсь. Но не будем тянуть время, давайте разберем наши характеристки, сейчас я их покажу крупно, а потом, кому надо, поставьте на паузу, посмотрим, и сейчас будем разбирать. А пока полюбуемся танком. КД 13,5 секунд и с уроном в 390, что для ст очень даже хорошо. Но и есть слабенький ДПМчик, всего лишь 1750, хотя все мы знаем, что ДПМ можно поднять модулями либо разными перками. Пробить у нас хорошее 212, что в принципе вполне достаточно, чтобы пробивать восьмерки. <coughs> Если этого будет недостаточно, заряжаем под калибрю 249. Конечно, этого маловато и придется побороться с броней девяток и десяток. Ну, уже не в лоб, конечно, но с борта, в корму мы можем зайти и спокойно пробить Ну, я не считаю картонные девятки-десятки Углы у нас, в принципе, советские, для советов это нормально 6 вниз, 17 вверх по кругу а Сведения нам дали 2.4, что, в принципе, очень даже хорошо а По сравнению с июням, стабилизацию нам сделали чуть хуже Вообще, характеристики июньские давали нам стопроцентно новую имбу в рандоме Сейчас же это уже не совсем так, и это уже не такая уж и имба но все-таки ближе к имбе, очень-очень близко По поводу брони Броня НЛД у нас 75, приведенка 150 По ВЛДшке сотка, приведенка 140 Выше, кстати, есть такой небольшой скос в 30 мм Но он имеет очень большой наклон Борта, борта у нас 40, ну, маловато В общем, брони мы похвастаться не можем даже башня, башня не особо крепкая вот В нижней части мы имеем хорошую броню 200 мм Но чем выше поднимаемся крыши башни Тем броня становится Тоньше, но приведенка становится Больше, за счет этого броня У нас в среднем держится 200-220 мм Борта очень слабенькие у башни, поэтому туда легко залетает. Маска является слабым местом у данной башни, потому что там всего лишь 180 мм, и за ней брони нету абсолютно. Хотя, может быть, это все-таки поправят. Также на башне есть лючок 130 мм, и он довольно большой и заметный. И туда, в принципе, на близком расстоянии будет очень хорошо залетать снаряды. В принципе, неплохо данный танк. В принципе, неплохо, как сказать, ну, не особо как бы и хорошо. Надо будет пострелять по нему и посмотреть, ну, когда куплю, тогда я вам более подробно расскажу, если кто-то раньше меня этого не сделает. Насчет маскировки. Маскировки это фишка данного танка. Ну, 32,9. Ни хреновый такой, да, показатель. Это причем на месте, в движении 25,5. Наверное, это все советский новый камуфляж творит такие прям чудеса и дает маскировку получше, чем у некоторых танков. Точнее, легких танков 10 уровня Легкого танка 10 уровня, кстати меньше маскировка, чем у нас В общем, такой кустодрот, можно так сказать В принципе, это общее мое мнение, что данный танк хороший uh -huh. Хотел бы еще пару слов сказать, что у нас обзор Ну, блин, хреновый обзор, надеюсь, там его все-таки поднимут он, он унылый, 370 обзора, ну блин, ребята, ну это капец, ну это мало я понимаю, они хотят найти какой-то вот там баланс, но не в этом же месте. Мы будем слепыми как крот. Даже того и сотреть, если не ошибаюсь, по-моему, 380. Поэтому все-таки один модуль нам, наверное, посприется поставить на обзор, какую нибудь просветленку, потому что ну без обзора тоже никуда. Стрелять по чужому за свету хорошо, но если тянуть бой без света, ну сольетесь. А двигатель у нас, в принципе, ну тоже был лучше до этого, по-моему, 500 стал 400. Сейчас по факту у нас 14 лошадиных сил на тонну И в топим скорость у нас полтинник вперед, 20 назад Ну я бы сделал, хотя в принципе 20 нормально Было бы меньше, было бы хуже И помимо всего прочего у нас очень хорошая проходимость по грунтам За счет этого все-таки скорость может быть мы будем набирать очень даже быстро Танк явно не будет унылым Насчет бы не знаю, но это будет и явно известно уже чуть ближе к выходу, когда, может быть, немножко потестировать и сказать уже наверняка. Кстати, ну, танк похож на 416, ну, гейм, по геймплею, по крайней мере, он очень похож. Я лично считаю, что танк этот ближе к имбе. Если его сильно не порежу, то будет, в принципе, очень-очень замечательно. И, ну, прям на зачет. Не защитник, конечно. Защитник, что у нас танкует, этот накидывает. Он чем-то похож на ревализе. Большая альфа там и брони поменьше. Но здесь заднее расположение башни, но подойдет не каждому. Потому что есть люди, которым, ну, просто не дано на таких танках играть, либо просто не нравится. Надеюсь, данный данный видео вам понравилось, вы что-то подчеркнули для всего важного и не зря потратили эти 5 минут. С вами был канал Вот Девострим. Понравилось, лайкую. Всем пока-пока.